Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для Львов на май 2021 года. Как обычно, я начну с Кельтского креста, а потом я вытащу несколько карт на любовь для тех, кто в паре, для тех, кто в поиске, ну и, естественно, и финансы. Ну что ж, начнем, мои дорогие. Как обычно, я вытащу десять карт для вас. Красивые такие карты с совой. Называются Ренессанс. Сова это символ мудрости. Давайте посмотрим, что эти мудрые карты скажут вам. В центре креста у вас карта Суда и Справедливости, которую перекрывает паш посохов. В основе расклада у вас карта Колесницы. Замечательная карта. В недавнем прошлом карта Солнца. Самая позитивная карта в колоде Таро. В главе расклада карта Влюбленных. В ближайшем будущем король Пентаклей. Для вас, мои дорогие, у вас карта Иерофанта. А кстати, это карта кар... Король посохов. В вашем окружении. Карта отшельника. Надежда и страхи. Десятка Пентаклей. И чем все завершится? Восьмерка Пентаклей. Ну что ж, давайте начнем с малого креста. Кто-то может получить. Вы знаете, очень четко проигрывается такая как бы тема. Если у вас были какие-то юридические вопросы, судебные разбирательства, связанные с работой, потому что посохи – это наша работа, карьера, проекты какие-то, то вы можете получить какие-то позитивные новости, потому что если вам выпала карта суда, это говорит, что решение было принято в вашу пользу. Что-то, может быть, вопрос, кстати, связанный с ребенком, судебное разбирательство, если, может быть, раз, был развод или еще что-то, решались вопросы, связанные с ребенком. Ребенок может быть элемент огня, это так же, как и вы, лев, овен, стрелец, либо просто ребенок может быть какой-то креативный, может быть, что-то. Опять-таки, посохи – это артистизм и креатив, может, играет на каких-то музыкальных инструментах, поэтому его карты представляют таким образом. Ну, как я еще сказала, э, пажи – это носители информации, и тут вы можете получить информацию именно по суду, то есть по решению суда. Либо вы можете услышать, суды не всегда только юридические, суды еще бывают и кармические, то есть вы можете узнать или услышать, что кто-то, кто... Кто когда-то был, может быть, несправедлив по отношению к вам, что-то, может быть, сделал не так, как надо, то есть несправедливость какая-то была, то справедливость восторжествует вот по этой карте, по карте суда справедливости. Старший аркан представляет знак зодиака. Весы для кого-то, может быть, именно весы очень значительны в этот период. Если что-то вы, может быть, кстати, вы можете получить предложение на работу. Паш, это новые первые шаги, могут вас, вас позовут куда-то на работу, то и вы просто можете, знаете, такой бывает у нас от того, что нету достаточно уверенности в себе, знаете, вот недостаток уверенности в себе, мы думаем, как же я заслужил-то вообще, вот карта вам говорит, кармическая справедливость, что заслужил или заслужила, вот получите по заслугам, вот так. Ну и в основе вашего креста еще одна замечательная карта, старший аркан колесница, представляет знак зодиака раков, для кого-то раки значительные, но это карта победы. Победа разная бывает. Бывает победа над собой, над своими какими-то, знаете, человек работает над собой, наконец-то, либо перебороть себя, говорится, как-то. Но ну, вот это вот победа на любом поприще. Для кого-то, кстати, он сидит на возвышении обычно в колеснице, на колеснице, это может быть повышение в должности, повышение по службе. Двигаемся вперед, это карта продвижения, мы тащим свою колесницу, а колесница рак, рак тащит свой дом. Может быть что-то в процессе для тех, кто покупает жилье, у вас могут быть продвижения какие-то вот в этом процессе. Что еще? Еще транспортные средства, кто-то может быть часто будет ездить, это машина. Это не самолет. Часто какие-то, может быть, ваша работа связана с перевозками вот, на автомобиле. У вас может быть, вот как я сказал свой бизнес. Либо вы купите машину, кстати, или успешно ее продадите. Но, скорее всего, купите вот, по этой карте. В отношениях очень хорошая карта. Карта, говорящая, что вы в одной упряжке с вашим партнером или партнершей. То есть вы оба хотите одного и того же от этих отношений. То есть замечательная карта. Ну и тут вообще карта Солнца, все уже, наверное, давно знают наизусть, что она означает. Старший аркан, ваша карта представляет знак Зодиака Львов. Карта э, чего-то нового, на карте нарисован ребенок. То есть ребенок ⁇ это всегда что-то новое. Кстати, именно для кого-то это беременность, новость о беременности, может быть, не ваша, так ваших, может быть, детей или внуков. Это может быть рождение ребенка, опять-таки, если не у вас, то очень близких кого-то. Это новая работа, новое начинание какое-то, новая любовь. У вас есть карта влюбленных, так что ну, влюбленность может быть случилась вот недавно, встретили кого-то. Что еще может быть по этой карте? Да вообще все, что хотите, все, что радует нас, все, что вот так вот освещает нашу жизнь, такое вот яркое солнце. Поездки могут быть теплые страны, хотя бы планирование. Ну, май уже тепло, можно куда-то вот э, отправиться, отдыхать можно как-то, ну, замечательно. А так как в недавнем прошлом, то, может быть, здесь были планы, планировали поездку на Букировали какие-то билеты, там или еще что-то, отели и все остальное. Во главе вашего расклада карта влюбленных, но ну, для всех тех, кто одинок особенно, это замечательная карта. Карта, говорящая о том, что вы в серьезных отношениях. Даже если это новые отношения какие-то, то это дли... будут длиться. То есть старше... старший аркан, то есть длительно будут длиться долгое время. Вы знаете, даже добавить нечего. Серьезные душевные отношения, любовь. Старший аркан представляет знак зодиака близнецы. Близнецы для кого-то могут быть значительные. Для тех, для кого любовь не ваша тема, это может быть карта выбора. Выбора между черным и белым. Он темноволосый, она светловолосый. Может быть, если вы принимаете на работу кого-то, то люди совершенно разные. И поэтому, как бы, вы знаете, не Совершенно с разными качествами бывает. и Либо вам две работы могут предложить, и они именно будут совершенно разными. Два пути каких-то перед вами открываются тоже. Это не двойка посохов, где куда не пойдешь, все равно успех. То есть оба пути одинаковые. Но тут нет, тут как бы не то, что один будет неуспешным, другой успешным. Нет, но они совершенно разными разные пути у вас могут быть, разные люди. Выбор может быть, кстати, между двумя людьми, если вы встретите, например, у вас может быть выбор между двумя мужчинами или двумя женщинами, и вы не можете определиться. Ну, вот карта близнецов, им всегда надо что-то в двойном размере, дво, двоих мужей, двоих жены, двоих дво, два отношения. Так, в ближайшем будущем у нас четверка Пентаклей. Четверка Пентаклей, да, я, наверное, по-моему сказала и король Пентаклей, извиняюсь, это новая колода, еще плохо видно, что на ней нарисована. Ну, четверка Пентаклей, карта, когда которая говорит вам, во-первых, говорит вам откладывать деньги. Это... Карта ⁇ Жадина ⁇ иногда называется. Может быть, иногда нам надо быть ⁇ Жадиной ⁇ немного, немного поумерить свои, знаете, желания и траты. Потом особенно, знаете, эта карта хороша, когда, например, после долгого периода безденежья, мы, нам нас вдруг как бы появляется... Период становится период благосостояния. И мы, как сумасшедшие, кидаемся по магазинам. А вот карта говорит, наоборот, поумерь свой, свой пыл, отложи денежку. Карта, говорящая, кстати, что надо откладывать на что-то. Может быть, на квартиру, на дом. То есть быть более серьезным, более таким прагматичным по отношению к своим финансам. Либо, вот как я сказала, может быть, рядом с вами такой человек, который просто не любит тратить деньги. Это может несколько... Ну, я не знаю, насколько несколько. Меня, что это очень сильно раздражало. Жадину никто не любит. Но э, тут еще, знаете, человек может быть закрытый. Закрытый он не делится своими чувствами, не делится своими э, как мыслями даже, то есть все в себе держит. Бывает такое, но это тоже не очень... Э, Здорово как бы по психологии, потому что в один день вот это все накоплено, оно взрывается, выходит из нас из-за какой-то мелочи обычно. Поэтому э, это тоже не очень как бы правильная позиция, я бы сказала, держать все в себе. А для вас лично, ну, король посохов, львы, ваша огненная стихия, вы вышли для, сами для себя. То есть, вообще-то, э, знаете, так вот... Э, когда, карта Солн... Когда планета Солнца выходит в первом доме, первый дом – это я с большой буквы, так и вам тут выходит я, вот я с большой буквы. Вы как личность, как вообще будете, может быть, очень сильно о себе думать. Это неплохо, это не эгоизм, это не нарциссизм, это именно вот разбираться в себе, это очень здорово, понять себя, как, как я вижу мир, как меня видят другие, свое поведение, разобраться в своем поведении иногда, почему я так делаю, почему я так мыслю. Вот это вот. Я вот как бы в данный момент вы центр своей вселенной, как бы и ничего в этом плохого нет, мои дорогие. Ну, а что? Может быть, если это не вы, то если вы женщина, то рядом с вами может быть вот такой вот мужчина. Я часто говорю, что мужчины и женщины, элементы огня, они самые красивые, в колоде Тару. То есть они огненные, они страстные, они красивые. Они, если там, внешность, всегда могут преподать себя. То есть какая-то одежда, может быть, даже эксцентри эксцентрика какая-то через одежду, через волосы. Кто-то татуировки любит мужчины, кто-то в спортзал наращивает мышцы, как-то себя показывает. Ну, еще мужчины элемента огня, они э, не очень любят работать на кого-то, любят обычно работать больше на себя, предприниматели, они очень предприимчивы, всегда умеют зарабатывать деньги. Еще этот посох, это посох артистизма и креатива, может быть, они очень креативны в какой-то области, и вот э, на основе своей вот этой креативной деятельности они всегда могут как бы заработать деньги. Ну, вот такой вот красавчик, если вы женщина рядом с вами. То есть не обязательно это мужчина огненной стихии, как вы, лев, овен, стрелец. Но, может быть, мужчина, вот занимающийся какой-то такой вот деятельностью. В вашем окружении карта Отшельника Старший Аркан представляет. Очень, кстати, много у вас Старших Арканов. То есть какой-то такой знаменательный месяц для вас, важный месяц. Карта Отшельника представляет знак Зодиака Дев. Девы для кого-то из вас могут быть значительные. Ну, карта мыслителя, карта э, вообще медлительности, потому что все вокруг вас может как-то замедлиться, но не в плохую сторону, а наоборот. Ну, в конце мая у нас все замедлится в связи с ретроградным Меркурием, ну, а тут как бы вообще весь месяц вам может быть не вы замедлитесь, а вся ситуация, все вокруг вас, оно может как-то... Э, Медленно, но верно двигаться. Вы не думаете, что раз нету такой вот. Может быть, если была работа очень-очень активная или проект какой-то очень активный, то все как-то приутихнет в мае. Не беспокойтесь об этом, это вот по отшельнику он медленно и верно двигается вперед, поэтому тут нет никакой проблемы. Что еще может быть? Это карта спиритуальная. Может быть, кто-то вас, как бы, или вы заинтересуетесь, или кто-то вас заинтересует. Как бы, вот вообще, вот с этой карты в позиции «я» и вот эта карта разобраться внутри себя. Очень хорошо. Они проигрываются вместе. Вот это вот фонарик духовного света, который говорит, посвети внутри себя, посмотри, как у тебя там, все ли у тебя там внутри в порядке. И на сердце, и на душе, да и в голове тоже как бы ковыряться, все ли там в порядке. Надежды и страхи. Я думаю, что надежда, вообще замечательная карта денег, денег таких, знаете... Семейных даже, я бы сказала, вообще традиционно карта называется семейные деньги, то есть деньги, переходящие из поколения в поколение, то есть может быть даже наследство, либо вы из обеспеченной семьи, либо вам хотелось бы заработать вот такую вот денежку, десятку, десятку пентаклей, это... Вообще конец цикла, то есть какой-то предел ваш. Ну, знаете, бывает так, что мы работаем в какой-то компании или фирме, и мы знаем, какой потолок там зарплаты. И вот нам бы хотелось этого потолка, потому, как я сказала, после десятки это уже... Дальше идет у нас туз только. <тус> туз хорошо тоже. Ну, хотелось бы вот такого вот семейного благополучия финансового благополучия в данном случае. то есть чтобы денег хватало на всех и на себя и на детей и как бы может быть даже родителям там помочь, все остальное вот такое вот И вот даже домашние животные тут собачка бегает. Ваша последняя карта – восьмерка Пентакли. Чем все завершится? Ну, хотелось бы, конечно, десятку, но заработаем восьмерку. Тоже неплохо. Восьмерка Пентакли – карта мастера своего дела. То есть, чем бы вы ни занимались, вы, может быть, специалист в этой области. Вас могут рекомендовать там друзья или знакомые, или те люди, которым вы уже оказывали какие-то услуги, как хорошего специалиста, как хорошего мастера, может быть, может быть, даже на работе вас ценят вот так вот. Это еще говорит о том, что вы обращаете внимание на каждую деталь, педант, может быть, даже педантизм вот такой. И поэтому вы как бы знамениты своей вот этой вот работой. Она еще уже неплохо оплачивается, восьмерка Пентаклей, хорошая траектория в сторону десятки. Поэтому у вас уже довольно по восьмерке пентаклей комфортная жизнь, финансово обеспеченная жизнь. Но есть куда еще стремиться, мои дорогие. Ну что ж, как обещала, давайте посмотрим про любовь. И я выберу вам колоду из своей коллекции. Вот давайте вот эту вот. Начнем с тех, кто в паре. Ваши первые три карты. Вот одна уже, даже две выпрыгнули. Ну, в паре, но скучно. Я думаю, что что-то вот эту скуку все-таки разбудит. Давайте посмотрим, что. Ну, замечательно просто. Вы знаете, те, кто в паре, ну что-то у вас, может быть, у кого-то бывают такие периоды, когда немного стало скучновато, но как бы внесите энергию, внесите вот эту вот, это, кстати, сексуальная энергия, это страсть, это посох, фаллический символ, туз у вас, туз посохов. То есть пробудите либо в себе, может быть, вы как-то вам, у вас пропал интерес, либо в вашем партнере. Потому что как только вот эта вот страсть появится, девятка кубков – это одна из самых лучших карт в колоде Тара, и в доме будет благополучие благосостояние, не финансовое, а вот именно душевное, любовное чаши, это любовь, то есть будет дом ваш, то есть ваши отношения будет как полная чаша, то есть эмоционально полны будут какими-то любовью, теплотой друг друга, заботой друг другу, но все у вас вот именно через такую вот, через страсть, через... показывать вам, видимо, надо, ну, огненная стихия, что тут говорить, то есть надо показывать свою, свое отношение к вашему партнеру или партнерше через вот физические какие-то, через чувства, через страсть, через сексуальность. Для тех, кто в поиске, давайте посмотрим, отложим эти карты в сторону. Пятерка Пентаклей. карты Иерофанта. Слишком вы придирчивы, я бы сказала, вот так вот. Вы знаете, у вас, видимо, был какой-то очень негативный опыт в прошлом. И, ну, не знаю, постараюсь как-то более дипломатично. Зачерствели, что ли? И... Слишком все, знаете, все, слишком все взвешиваете. Это то, не то, то, не это. И так ли это. Потом еще, кстати, карта морали то есть хотите все, чтобы было правильно, чтобы все было вот там по закону, если не закону юридическому, то закону моральному, какому-то обществу, в котором вы живете, чтобы все было правильно. Поэтому, поэтому все, все взвешивайте, все. Но я не знаю, насколько это хорошо или плохо для вас, может быть, хорошо для кого-то, может быть, не очень. Но я вот несу вам это послание, а вы уже сами решайте. Пока я не вижу каких-то изменений в вашей жизни, пока вы вот так вот, может быть, слишком будете все взвешивать, все как бы. Больше мне кажется, что это придирчивость, иногда она нужна, просто так любого человека в жизнь тоже не хочется пускать, правильно? Поэтому... Для кого-то это может быть и хороший расклад, то есть, что, ну и правильно, да, я придирчивая или я придирчив, я не хочу. А для кого-то, может быть, кто-то задумается и подумает, не слишком ли я придирчив, может быть, мне надо дать шанс какому-то человеку, который не подходит под все мои вот эти вот, знаете, придирки или под все мои какие-то список какой-то качеств. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас про финансы. Выберем вам колоду. Я уже знаю, какую колоду я хочу пользоваться. Вот это вот из моей коллекции. Как-то мне ее, по-моему, позапрошлым году или прошлым подарила дочь на Рождество. Это как? колода называется колода татуировок. Современное такое изображение на ней. Давайте посмотрим для Львов на финансы на мае 2021 года. Опять карта Иерафанта, отше... э, э, карта отшельника, представляете, и королева кубков. Медленно, но верно. Во-первых, в данном случае, когда дело касается финансов, карта Иерафанта говорит, надо делать все по закону. То есть никаких. Вы оплачиваете все налоги, не... Не идите какими-то темными путями или все, что, чтобы все было э, открыто и ясно. Вот так вот по этой карте. То есть надо следовать всем э, законам. Вот так вот. Э, опять, помните, я говорила про карту э, отшельника. Она выпала вам в вашем основном раскладе. И там я говорила, что медленно, но верно. То есть движение идет, оно медленно. Но это неплохо, потому что отшельник, он обдумывает каждый шаг. Кто-то, может быть, работает женщиной, королева кубков, или она какой-то, кто-то рядом с вами, может быть, поддерживает вас в, вашем, в вашей карьере, в бизнесе, в ваших финансовых каких-то достижениях. Королева кубков – это женщина-элементы воды, раки, рыбы, скорпионы. Обычно женщины довольно мягкие вот элементы воды. Вот эта вода, э, эмоции, эмоциональные, но еще и очень интуитивные. То есть, если дело касается интуиции, то тут вот правильный, вот, правильный человек рядом с вами. Самих как бы денег пентаклей я не вижу, но мы видели их в вашем основном раскладе. У вас была и десятка, и восьмерка пентаклей. Это довольно позитивный такой настрой на будущее. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, то, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.